Гайс, с вами снова я, Хикан, и это обзор на Nef от Ксева 1.3.0 Да все-таки мне получилось у Ксева выпросить этот пак. Он мне его скинул в ВК. Про... Все уже сняли на него обзор, все, кто мог, кто и не мог, наверное, все кому он дал. Здесь дофига до тачек добавили, в которых мне на самом деле даже скажу понравились. Как это странно не звучало, наверное, да? Бугатти, Кадиллэк Так, Бугати. Ну, давайте какую красную возьмем вот, пускай будет Еще эти Кадиллэки, Скалейды, Рапторы Ну, Рапторы, по-моему, были или нет Я не помню Ну, в общем-то, возьмем тоже Мерседес С Сэшка, какая-то вот эта Давайте, пофиг Белую, да, возьмем G63, нет. Вот. Ага. Rewind. R1T. Ну, какое-то тоже говно, видимо, электрическое. Ну, но... ладно. Давайте же начнем Этот неимоверно интересный обзор. Так, о! Это же деталя такой делал, по-моему. Или у меня уже глюки. В, в этих... 8-литровых V8 не разбираетесь, извините. Колеса, конечно, огромные. Ну, на самом деле, мне нравится, прям, скажу честно. Ну, конечно, подкапотка, как всегда, дерьмо. Ну, в принципе, выглядит прям, ну, ништяково. Прям достойно, мне нравится. Ну, салон, конечно. Попробую что-нибудь увидеть, называется. Ну, дверные карты мне не очень нравятся, вот это дерьмище тоже растянутая не очень так бх м5 f90 по моему вот. ну здесь не чисто вот видите пиксели вот эти не нравятся слишком пиксельный вот капот какой то не очень но в принципе на самом деле даже как ну, и, и неплохо смотрится а ну, о, ну сразу видно Постарался, нашел верные карты. Ну, вот это, эти переходы, конечно, выглядят как посмешище. Но здесь более-менее еще переход, если вот так вот отойти. О, на ну, превышечку пойдут. Наверное, да? Ну, салон какой-то здесь прям вообще урезанный. Вот здесь вот, недоделанный. И опять вот эта что-то тема растянутая какая-то. Ну, вот здесь нормально смотрится, а здесь почему-то урезали штуку. Ёп твою мать чё, чё со мной сегодня не то Ее, Бугатия. Моя Бугатти Ну, скажу честно Здесь сразу проглядывается Текстура от Хоса Бронза Салон М -м -м... Садёт Неплохой Почему бы нет только показалось, что мотор нормальным сделали Закройся ты Свою ПГ, да, загружать нормально Для меня тачка Вау Вот Сэшка, 63 вот прям Сделана Качественно Все у нее открывается даже здесь Ну, под капотом, да? Лучше не заглядывать Ну слушайте, мне цешка прям вообще нравится Как она выглядит Фух, неплохо Вот это конечно не очень, ну, ладно Опять сидим где-то в жопе мира Вот салон здесь Вот эта тема выпирающая не очень ну, прям салон я вам скажу Что за, что за хрень? Ладно в принципе на самом деле салон мне даже нравится почему бы и нет конечно шляпа тоже Замылить, что ли нельзя было или V класс да как я понимаю да V класс офигеть нихрена Сяксев старался ну нормально ну конечно здесь здесь как будто этот как там, который Жигулет делает ненормальный вот, вот, вот, здесь как будто он Поработал По, по, кси, по пиксели тут все вот эти сделал который он любит жестко О, А салон, слушайте Это мне нравится Неплохой на самом деле Прям, это конечно Как будто здесь демон какой-то, ну ладно За класс Тоже ставлю плюсик Вот он электрическая какиш это странные двери ну ладно место конечно здесь не очень много ну ладно салон какиш не особо мне как-то нравится за 5 секунд сделан в принципе даже кстати перехода практически не видно О, ну, ну, модель сразу видно. Делал то, что ксев. Я просто такую же хотел сделать, ну, как бы. Ёп твою мать, что здесь происходит? Ну, тут, конечно, пиксели не очень смотрятся, но нормально. Пу -пу -пу. Под капотом. Под капотом говно. Насрали, знаете. Разницы не, не было бы. Ну, как-то... Не очень. Мне не особо понравилось. Г говно. В салоне. О -о -о. Нифига себе давал. Да ладно. Практически хороший мотор сделал. Ну слушайте. Почему бы и нет на самом деле? Прям Мураска хорошо смотрится. Или что это? Да, РС. О, -о, -о. Салон тоже ничешный. Ну конечно, сидухи по цвет выключается. сделали бы их более такие синеватые нормально было бы. цвет салона так что тут еще могли добавить то мки эм фу кадиллак эскейлейда может быть ну кстати да я не помню чтобы он был ну как бы ну на самом деле что Ой, блин, маскишку прилетел. Ладно. Допустим. Ой, нифига себе. Он сделал Выбирающие дверную карту 3D. Офигеть. Нифига. Это что, Это что такое? Офигеть. Салон, кстати, прикольный. Ну, здесь, исключением вот этого позора. Почему бы, кстати, ну и нет. Как бы выглядит, но, на самом деле достойно. Был обзор на, на F-Cars. Ну, вот, это, вот этих бал, балбесов всех. все. Все тачки, которые новые добавили. Респект Севу. Я до сих пор смотри, этот, свой Worldpack сделать не могу. Потому что я, я ни хрена делать не умею. Умер себе. Ну, ладно. Всем удачи. Всем пока. С вами был Яхикан.